Всем привет, сейчас мы посмотрим новый очередной серий от 152 миллиметра. Поехали. Привет. Поехали. Получи. Предыдущей серии. Зил. У нас был конкурс на зомби-танка, мы его пропустили. А, Время нет совсем. Ну да это что дорисовать? Да. По уманизацию. Птица. Непонятно какая. Все. Поцепили, пацана. Слезы пустил. <связывая> Внимание! Вы находитесь возле охраняемого периметра зоны экологического бедствия. Незаконное пересечение периметра влечет в основную ответственность. Не знаю. Звук авуто ну, реально сирена, Специально да? для этого? Для мультика сделана если Наверное. Прикольно. Внимание! Любая попытка проникновения на охраняемую территорию будет пресекаться всеми доступными средствами. Патрули имеют... Такой звук, как будто реально сирена. Да, очень классно. Как говорят. Какая-то гигантская Граждане птица. танки. Смотри, вообще пофиг. Не пытайтесь проникнуть на территорию. Хм. Сейчас несёт ещё. А еще. этому еще ему еще, вообще ничего. Сигнал. Рано. Охрана, охрана. А, Что, надо открыть? М. Кто там лезет? Подпишись. Лампочки. Ну, столько мелочей вот заметила. Таких. Да, да. Прикольных таких. Улов. Так, проверил. Вообще-то сделал он э, за зомби? Не, не знаю. Ну, видишь, эти же не зомби нифига. Которую тут запустили. Ой. Следующий поехал. Кто это? Это какой-то свой, видишь, у них флаг одинаковый. Тоже бандит какой-то. Плаг с черепом. Ага. А, да, Лупа, конечно, детектив. Естественно, идут колобки, знаешь. Танки. Ту -ду, ту -ду. Опа! Уху! Что-то, а -а -а -а. что-то... О-о-о! Здоровый Ой-ой-ой-ой! Очень нехороший. ой ой ой ой ой ой ой, -ой, -ой. Быстро. Хм. О, еще один такой, знаешь, так что такой... Такой Старый. Старый. Такой. А, на Санту похож. Быстрый. Давай подожгнем его. Разочарование. Это смешно крики. Хороший крик, да. Хороший крик. Это же они прям в ночь уехали. Деревянные механизмы здесь. Это лифты специальные. Как он поднимет его? Это же деревянные механизмы какие-то. Ну Какое-то супер дерево, супер прочное. Какой-то трофей прям, с головой зомби. Mm. Странное такое жилище. Ха-ха, <связывая> Похож мой на какую-то игру такую, да, эш? На какую-то детективную игру, я бы сказала, не знаю да. почему прибухнул бензинчика. Ну ты не заставил старого деда побегать. Даже озвучка такая. Же. Один как по игре котчика. Знаешь, вот флошебные да, да, да. были такие? Среди зомби. На нас напал бандит. И он похитил моих друзей. У него была такая же эмблема. Самые опасные мародеры и бандиты этого города. Таких отморозков я еще не видел. Сейчас будет, мне кажется, проводить э, партизанскую работу против бандитов, придумать коварный план по освобождению. Очень классные слушай. Да. Мне очень нравится. Они реально очень похожи на флэш игры. Да. Очень похожи Дико на флэш -игры. похожи. Кидаче классное. Да-да. Вообще тема. А Если вам тоже понравилось, ставьте лайк. И пока. Не забывай подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А если ты уже подписался, то красавчик.